Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. В этом видео нас на обзорчике опять очередная биржа с хорошими приколами, с хорошими бонусами. В общем, сейчас у нас на обзоре Битмарт. Давайте быстренько разберем, что у нас есть на BitMart, что он нам предлагает. Как вы видите, сейчас очень много бирж начинает какие-то крутые плюхи выдавать новым пользователям. Новые бонусы, новые всякие там... Акции и тому подобное. Также для трейдинга много всяких новых инструментов появляется. В общем, по битмарту, что меня заинтересовало, опять же, здесь токен, первое, который я не реализовал. Второе, здесь при регистрации приветственный бонус, максимально простые условия. Можно получить до 3000 долларов на секундочку. То есть вы зашли как на обыкновенную биржу, зарегистрировались там и получили бонус. В общем, биржа у нас, как говорится, известная, надежная, на рынке давно уже. С этой данной бирже никаких проблем не было. Постоянно здесь листятся новые проекты. Точно так же можно следить за новыми проектами и сразу же, э, заранее, если этот проект уже где-то за листинг был, прикупить токенов. И потом, когда будет листинг уже на BitMart, соответственно, цена как по 8 и вы можете на этом торгануть и не так подзаработать. В общем, что у нас приложение App Store, Google Play, все у нас имеется. С этим все хорошо. Работает всего два клика. Безопасно, легко в использовании. В общем, с 2017 года у нас на, на рынке а, 9 плюс миллионов пользователей. То есть, сами понимаете, насколько здесь круто, насколько здесь все серьезно у нас. Давайте перейдем теперь к сладким таким моментам, как приветственный бонус. Банально, что нужно? Зарегистрироваться, сделать себе депозит. А, Немного поторговать. И, соответственно, что у нас дальше? Смотрите, правила и условия. Веприорите только для пользователей, для новых. Дата регистрации, там дата события. То есть, то есть здесь все указано. Когда у нас все это начинается и тому подобное. Второе, вот немаловажное. Вы можете получить один шанс на удачи. После выполнения, получается, задание самого простого. Сумма бонуса является случайной и будет немедленно, как говорится, распределено на ваш счет. То есть, говоря вы как получаете потом лотерейку, билетик э, образно, и там какая-то определенная сумма до 3000 долларов капнет на ваш счет. Вы можете этими деньгами распоряжаться как угодно. Торговать, куда-то инвестировать в другую криптовалюту, там, еще что-либо. Можете вывести из биржи потратите но ну, это как говорится уже ваше дело то есть никаких ограничений нету максимально просто заходим регистрируемся также по рефералке вы можете пригласить своих друзей которые точно так же могут поучаствовать в данной э, скажем так приветственном таком бонусе данной биржа и они могут получить денежку и за то что они туда пришли там скажем так поторговали и получили бонус вы с них тоже заработаете неплохие скажем так комиссионные потому что сейчас как вы видите все биржи активизировались. А, несмотря на то, что сейчас у нас, скажем так, медвежий рынок, все упало, все печально. Тем не менее, залетаем. Немного здесь крутнули, поторговали, получили бонус. Но помимо этого, здесь можно точно так же еще заработать неплохо на новых проектах и тому подобное. Здесь всякие NFT, NFT коллекции. То есть здесь уже смотрите. Ну, я не прям такой же спец по NFT, поэтому по этому творчеству. Поэтому смотрите сами, что вас интересует. Также торговые конкурсы, соответственно, будете наблюдать за данными торговыми конкурсами и можете в них поучаствовать, если вы хорошо торгуете. В принципе, точно так же здесь можно будет хорошо поднять бабла. Как говорится, видите, здесь можно 10 тысяч токенов получить и, и, соответственно, другие разные суммы. Полностью все условия есть максимально все просто не какие-то там заоблачные цифры суммы которые надо внести на депозитом на торговать еще что-то максимально все просто поэтому заходите ознакомливаетесь со всеми теми моментами и любите во блок говорится лопатой. как вы видите комиссия до 40 процентов доходит если посмотреть те лучшие люди которые по их ссылке пришли рефералы. Посмотрите, сколько они заработали денег. То есть это все получается рейтинговый список. Кто-то привел людей там одного, там 10, 20, 100. Я не знаю, кто там как приходит, как они его приводили. Но тем не менее, люди по 6 биткоинов чисто на комиссиях себе положили в карман. То есть банально посмотрел какой-нибудь образно там, человек, у которого достаточно очень много денег. Он, соответственно, и так думал, там, может, какую-то биржу убирал, там, еще что-то. Ну, так, ради интереса, кто знает. Может, ему эта биржа понравилась. Потому что вот таких людей, которых много денег, соответственно, они и так уже знают, где, куда, что и как двигаться. Но, тем не менее, может, кто-то зашел, может, много, там, может, там, тысяча людей пришло. И все понемножку торгуют, получают интересные бонусы, образно, да, и всякие моменты там делают. А тот, кто этих людей привел, как вы видите, 137 тысяч долларов по данному курсу в карман себе положил. То есть, как по мне, так это очень-очень круто. Минимальный, да, из 110 это у нас получается полтора биткоина, который загреб себе в карман. Ну, надеюсь, я вам ссылочку оставлю в реферальную, надеюсь, вы зайдете по моей рефералке. Соответственно, точно так же будете приглашать друзей и будете получать с них комиссию. Так, по твиттеру, что у нас, твиттер очень крутой, почти полмиллиона сабов, здесь постоянно новости, обновления, поэтому залетаем, видите, здесь постоянно вылетать, всякие аэродроп и тому подобное. Даже если у вас особо нет денег, вы можете всегда на всем на этом заработать, поучаствовать в разных конкурсах, в аэродропах, во всех бонусах. То есть, если человек, скажем так, немного разбирается хотя бы в криптовалюте, может банально зарегистрироваться, есть какие-то социальные сети, пройти регистрацию. После этого он может потом во всех конкурсах поработать, поучаствовать. Союзу трупа везде пособирать по всем, скажем так, ячейкам. И неплохо так себе денежку в карман положить. Так, телеграмма это у нас английская версия. Здесь 128 тысяч человек. Но там их очень много разных телеграммов. Там очень-очень много людей. Сейчас в данный момент у нас объемы торгов за сутки доходит а, до 2 миллиардов. 2 миллиарда, как бы, ну, сумма довольно-таки серьезная, не маленькая. Все возможные токены есть. Как бы было глупо, если бы до данных бизнеса не было бы на, market MarketCap. Соответственно, э, здесь вы можете все следить, все проверить. С этим у нас все хорошо. Так, с этим мы разобрались. Идем далее. Вот о чем еще говорил. А, Bitmart токен. Если посмотреть, за все время у него пиковая цена была 40 центов. То есть 40 центов, это у него был пик, 42 там образно, ну 40 пускай, да. Сейчас он торгуется на уровне, в районе у нас, сколько получается, 20 центов, грубо говоря, 21-22 цента. Я думаю, с тем, как сейчас биржа активно начинает себя развивать, крутить, э, дают такие шикарные бонусы, я думаю, скоро что-то они придумают со своим токеном и дадут ему какое-нибудь крутое, серьезное применение. Соответственно, я думаю, как вы видите, все биржи раскрывают потенциал своего токена, там же типа как FTX и тому подобные Binance, да, но у них вообще свой блокчейн. Вот, соответственно, я думаю, здесь токен еще что-то покажет, еще стреляет, я думаю, цена его минимум 2-5 долларов точно будет. Поэтому присматриваемся к токену, залетаем, получаем бонусы, конечно же, торгуем. Торговать здесь очень просто, никаких сложностей, проблем нет, да рынки у нас все которые нам нужны все имеется то есть маржинальная торговля там и тому подобное все здесь имеем все как нам надо в принципе если открыть даже саму платформу и все инструменты для трейдинга все эти моменты у нас эти графики поддержки не поддержки там все у нас есть можно прорисовывать как угодно то есть эти все линии сами понимаете и как вся к этому дребедень торгуется все просто максимально лишних этих моментов в общем ребята на этом у меня все так что залетаем получаем приветственный бонус надеюсь вам кому-то пойдет и кто-то судьбы себе три косаре зеленки чтобы было куда летом и отдохнуть ну а пока у нас на этом все пишем комментарии ставим лайки подписываемся на канал всем удачи всем профита всем пока